Представьте себе, 4 утра, спящая Москва. В центре мегаполиса на высоте 500 метров детонирует американская ядерная боеголовка с боевой частью в 200 килотонн. Всего за мгновение все, что находится в радиусе двух километров, будет полностью уничтожено. 98% людей, находящихся в эпицентре взрыва, погибнут. С учетом плотности населения такого крупного города это приблизительно 120 тысяч смертей за несколько секунд. В радиусе от двух километров до 11 погибнет приблизительно каждый второй человек. Это еще полмиллиона жизней. Итого, 620 тысяч человек. Население Черногории. За периметром 11-километровой зоны главной угрозой для людей станет радиация. Подсчитать точное количество жертв от ее воздействия затруднительно, но последствия для Москвы будут катастрофическими. Возможен ли такой сценарий? По утверждению президента России, да, именно гипотеза о готовящемся внезапном ядерном ударе по Российской Федерации он выбрал как оправдание для своей преступной войны. Ведь по его словам, размещение ядерного оружия на территории Украины сокращало его подлетное время к Москве. Но... Если предположить, что НАТО действительно готовит подобную атаку на Россию, то украинская территория для этого не особо подходит. Ведь скидывать пару сотен килотон на столицу РФ, развязывая ядерную войну, никто не будет. И дело тут не в гуманности. Просто подобный удар будет крайне мало. Эффективным. Ведь за ним последует удар всем российским ядерным потенциалом. Купировать ответ РФ не под силу ни одной стране, в том числе и США. Поэтому атака Москвы обернется просто взаимным тотальным уничтожением. А значит, этого не произойдет. Хотя, а что если у НАТО будет гарантия отсутствия ответного удара со стороны РФ? Что если России просто нечем будет ответить? именно эта идея и легла в концепцию первого обезоруживающего удара. Вот. И они в этом ударе планируют, они поставили задачу выбить до 70% нашего ракетно-ядерного потенциала, прежде всего баллистического. И таким образом они как бы гарантируют себя от, ну, Возможно, ответ на удар. Нет, естественно, подобный сценарий это в большей степени конспирология, которую взяла на вооружение кремлевская политическая псевдоэлита. Но если эта тема становится оправданием для подлой и агрессивной войны, тут уж стоит задуматься, а не получится ли как в притче про мальчика, кричащего про волков. Итак, при нанесении первого обезоруживающего удара силами НАТО по территории России, гражданская инфраструктура не будет представлять стратегического значения. Главная цель – это ядерные силы. РФ. Точные координаты расположения части российской ядерной триады рассекречены по причине действия договора СНВ-3, который подразумевает постоянные инспекции развернутых и неразвернутых стратегических наступательных вооружений. Собственно, часть этой информации есть даже в открытом доступе. Вот по этим координатам находятся шахты с межконтинентальными баллистическими Ракетами. В этих районах, которые также регламентированы договором СНВ, осуществляется патрулирование подвижными грунтовыми ракетными комплексами, или сокращенно ПГРК. Морские стратегические силы с ракетными подводными крейсерами дислоцируются вот тут. И тут. Мы с вами не рассматриваем места базирования стратегической авиации, по причине того, что они не смогут стать орудием возмездия из-за их низкой скорости и из-за тотального превосходства запада в истребительной авиации. Российские бомбардировщики будут просто сбиты. Скорее всего они даже не успеют взлететь со своих аэродромов, как их накроет ядерный взрыв. Так вот, важное уточнение. Количество ракет и самое главное разделяемых боевых блоков, которые эти ракеты несут распределены по обозначенным пунктам само собой неравномерно. Татищево и Козельск суммарно 78 ракет шахтного базирования, которые несут 118 боезарядов. Вы понимаете, в зависимости от типа ракеты в ее головной части может находиться несколько боеголовок, отделения, которых происходит после выхода МБР на орбиту. Около 150 стратегических мобильных ракетных комплексов патрулируют эти области с общим количеством Боеголовок на носителях около 560 единиц. А вот например Гаджиева, пункт базирования подводных лодок Северного флота, которые несут БРПЛ с приблизительным количеством боезарядов в 400-600 единиц. Так вот, при гипотетическом глобальном обезоруживающем ударе для НАТО основными и единственными целями будут не города, а стратегические ядерные силы противника и военная инфраструктура, поскольку при развязывании ядерной войны основная угроза будет заключаться в ответном ударе. Поэтому в контексте ядерной атаки со стороны НАТО Кольский, Полуостров. Это одна из самых приоритетных целей. Именно тут базируется большая часть российских атомных ракетоносцев. Исходя из так называемого бюллетеня ученых-ядерщиков, именно... Тут находится значительное количество ядерных боеголовок, не стоящих на боевом дежурстве. После нападения России на Украину, Google карты что примечательно, даже перестали скрывать подобные объекты на своих спутниковых снимках. Всего у России около 5550 боезарядов, но лишь... 1625 находится в боевой готовности. То есть во всех отношениях этот российский полуостров один из ключевых в вопросе ядерного сдерживания. Поэтому небольшое отступление для актуализации темы. Ситуация с безопасностью в Европе изменилась и мы не должны быть наивными, когда речь идет о России. Если Финляндия все же откажется от военного нейтралитета, то станет для России самой крупной страной НАТО по протяженности общей границы. Она составляет 1340 км. Вот смотрите, как интересно. По сути, вступление Финляндии в НАТО — это возможность для Альянса за считанные секунды уничтожить приблизительно 25-35% ядерного арсенала РФ, стоящего на дежурстве. Уничтожить, не прибегая к использованию подводных лодок. А как мы поймем позже, для реализации концепции первого обезоруживающего удара НАТО потребуется максимальное количество РПКСН из имеющихся, поскольку эффект неожиданно. Можно создать или с помощью подлодок, которые могут подойти незаметно к берегам Российской Федерации, или с сопредельных территорий, которые позволят сократить подлетное время ядерных боеголовок. А тут такой подарок для НАТО, нейтральная в течение десятилетий Финляндия, вступает в альянс из-за угрозы, которая реально исходит от России. И теперь от финского аэродрома Ивала до Гаджиева всего 240 Километров. Впрочем, это уже технические детали, какими средствами можно будет доставить боеголовку к местам базирования Северного флота России. Это могут быть чуть ли не американские ракетные комплексы, которые уже стоят на вооружении Финляндии. Нужны только баллистические ракеты с ядерной боевой частью. То есть, понимаете, если верить в концепцию первого обезоруживающего удара, который готовят натовцы и о котором говорил Путин, вступление Финляндии в Альянс, в отличие от вступления Украины, это действительно очень серьезная угроза для РФ. Но Путин почти никак на это не реагирует, потому что прекрасно понимает никто не собирается нападать на россию а украина это просто его идея фикс с ее территории создать угрозу ядерному счету россии можно едва ли конечно в теории удар по татищевскому позиционному району сподручнее наносить с территории украины это отрицать глупо но это гипотетическая угроза всего 62 боезарядом а вступление финляндии угрожает целому флоту с сотнями боезарядов, как стоящих на вооружении, так и тех, что остаются на хранении, еще и позиционному району Тейкова с неопределенным количеством ПГРК. Более того, после нанесения превентивного удара по Северному флоту, вооруженные силы Финляндии с легкостью могут выйти на трассу Р-21 и полностью отрезать часть Карелии и Мурманскую область от остальной России, Ведь не нужно думать, что применение ядерного оружия гарантирует капитуляцию стороны, по которой был нанесен удар. Но шапка закидательства здесь не пройдет. Финская армия неплохо вооружена, более 200 танков Леопард 2, 60 F-18. К этому можете добавлять 200 шведских истребителей JAS-39, просто для сравнения. У России в целом 563 истребителя, но конкретно Ленинградский военный округ прикрывают лишь 120 российских птичек. То есть на этом предполагаемом театре боевых действий только у Швеции с Финляндией двукратное преимущество над Россией в авиации. Финляндия, как и Швеция, серьезно относится к потенциальной угрозе со стороны России. В конце прошлого года Хельсинки и Вашингтон заключили договор о поставках 64 истребителей нового поколения F-35. Стоимость контракта примерно 10 миллиардов долларов. Друзья, это не совсем обычное видео политики. Это ролик предупреждения. Крайне важно, чтобы как можно больше людей осознало, у какой черты сейчас находится мир. Поэтому я прошу вас помочь мне в распространении данного материала. Пожалуйста, поделитесь им со знакомыми, разместите в соцсетях, поставьте ему лайк, напишите несколько комментариев, пересмотрите его и, конечно, подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали. Огромное спасибо, мои родные. Но... Продолжим обрисовывать гипотетический сценарий при нанесении первого обезоруживающего. Естественно, одновременно с нанесением ударов по российскому стратегическому флоту. В северных акваториях Российской Федерации 22 всплывшие подлодки США и Британии с пятью сотнями БРПЛ типа trident 2 на борту совершают пуски по мобильным комплексам Ярс и Тополь, а также по баллистическим ракетам шахтного базирования. В разделяющейся головной части Трайден 2 может находиться в зависимости от мощности от 8 до 14 блоков индивидуального наведения. То есть чисто теоретически разовый залп с подлодок только США и Британии может обрушить на Россию от 4 до 7 тысяч боеголовок, каждая из которых, подчеркиваю, минимум в 5 раз мощнее, чем бомба, сброшенная на Хиросиму. Но... Как мы обозначили выше, их целями будут не гражданские объекты, а точки сосредоточения ядерных сил противников. В первую очередь ШПУ или шахные пусковые установки, которые имеют разную степень защищенности. Большая часть российских ШПУ имеют высокий уровень защищенности и способны выдержать взрыв, формирующий давление от 5 до 10 мегапаскалей. Мегатонный снаряд при взрыве создает давление в 10 мегапаскалей в радиусе 385 Метра. Учитывая, что КВО боеголовки Трайден 2 всего 90 метров, то есть с вероятностью 50% боеголовка попадает в круг диаметром 90 метров, то с уверенностью можно сказать, что 3 полумегатонных боеголовок для уничтожения шахты будет достаточно. Всего в РФ 320-340 пусковых шахт. Соответственно, возьмем среднее значение. Из 5000 запущенных НАТО боеголовок, 1020 будут применены по ракетным комплексам шахного базирования. Но остаются еще мобильные комплексы. Как вы понимаете, для их уничтожения может применяться и конвенциональное оружие, поскольку ПГРК вообще никак не защищены. Но применение снарядов без ядерной ПЧ возможно лишь в случае выявления точных координат мобильного комплекса. И это проблема. Площадь района боевого патрулирования того же мобильного Тополь-М составляет 125 тысяч квадратных километров. Это размер Северной Кореи. Может ли спутниковые системы НАТО в режиме реального времени мониторить такую площадь? И ответ может показаться очевидным. Нет. И я бы с вами согласился, если бы не искусственный Интеллект. Раньше обработка снимков с орбиты занимала огромное количество времени, однако сейчас ИИ используют для анализа спутниковых фотографий природных заповедников, чтобы отслеживать браконьеров. Вдумайтесь. Искусственный интеллект по фотографиям из космоса отслеживает браконьеров в лесу. Конечно, ареал обитания некоторых вымирающих видов меньше, чем площадь в 125 тысяч квадратных километров, на которых тополь М может нести дежурство, однако, скорее всего, эти цифры завышены. Так или иначе, для мобильного стратегического комплекса нужны, пусть и грунтовые, но дороги. Согласно договору СНВ-3, российские подвижные носители МБР осуществляют патрулирование в шести районах, большая часть из них не имеет разветвленной дорожной инфраструктуры, поэтому спутникам достаточно проводить мониторинг только гипотетически пригодных для передвижения тягача дорог. Плюс все 150 ПГРК не могут находиться все время в движении, все же есть точные координаты некоторых пунктов их постоянной дислокации. Значит, определенная часть при глобальном ударе может находиться просто в ангарах. Стоит добавить, что этой махине каждые 200 километров нужно заправляться. А значит, крупнейшая спутниковая группировка объединенных сил НАТО должна мониторить не такую уж и большую сеть грунтовых и асфальтных дорог. А в задачу искусственного интеллекта будет входить поиск огромной махины, возле которой постоянно едет Бензовоз. Конечно, проблемой остается ночь. В это время большая часть спутников распознавать цели явно не может. За это время ПГРК может совершить маневр и оставаться неуязвимым до рассвета. Но как только взойдет солнце, спутники визуального обнаружения, которые обладают возможностью просмотра заданного района в течение 15-20 минут 2 или 3 раза в сутки, Вновь начнут поиск цели Предположим, что половина существующих ПГРК То есть 75 машин находится в ППД А остальные на боевом дежурстве Спутникам достаточно следить за ними На протяжении всего дня И перед заходом солнца В момент, когда начнутся первые пуски с РПКСН Командованию нужно будет Решить простую задачу по математике. Учитывая, что тот же Тополь М может преодолевать 45 км в час, и скорее всего это скорость движения по качественным автобанам, по грунту он едет однозначно медленнее. Но тем не менее, если вы знаете, где час назад находился ПГРК, вам не составит труда высчитать площадь, которую необходимо накрыть ядерным боезарядом для стопроцентного уничтожения мобильной платформы. Предположим, что вы не поддерживали визуальный контакт с ПГРК около часа. Значит, чтобы ваша цель была поражена, вам нужно накрыть круг площадью 6000 млн квадратных километров для создания так называемой зоны малых разрушений на всей этой площади понадобится применить очень приблизительно 20 полумегатонных боеголовок Трайден 2. Соответственно, для уничтожения 75 ПГРК, находящихся на боевом дежурстве, потребуется 1500 боеголовок и еще несколько десятков боеголовок для уничтожения пунктов постоянной дислокации мобильных стратегических комплексов. Как мы помним, незадействованных боезарядов по нашим очень грубым расчетам осталось чуть меньше 3000. То есть, как мне кажется, задача по нанесению первого обезоруживающего удара для НАТО... Выполнено. И извините за такую формулировку Естественно мы с вами моделируем ситуацию не беря в расчет колоссальное количество факторов. Мы с вами никак не можем просчитать сколько баллистических ракет НАТО будут перехвачены российской системой ПРО. Будут ли они готовы к атаке? Надежно ли сработает система СПРН скажем в Печоре, которую на самом деле могут атаковать диверсанты еще до нанесения превентивного ядерного удара, что потом серьезно скажется на возможности перехвата НАТОвских баллистических ракет. И мы не можем с вами просчитать, сколько потребуется времени командованию на то, чтобы решить атака на систему ракетного предупреждения. Это очередной украинский акт возмездия или это начало ядерной войны. Мы, естественно, не принимаем в расчет, что не все натовские подлодки смогут покинуть пункты своего базирования, поскольку спутниковая разведка того же Китая будет, скорее всего, информировать Россию о том, что места базирования РПКСН Опустили. И конечно мы с вами не рассматриваем быстроту принятия решения об ответном ударе в Кремле. Успеют ли российские шахты опустить к моменту прилетов первых натовских ядерных боеголов, подлетное время которых из северных акваторий будет составлять от 7 до 11 минут? Успеет ли Путин нажать ту самую кнопку? Или же офицер госбезопасности из двух важнейших чемоданчиков в стране возьмет тот, в котором хранятся продукты жизнедеятельности Президента. Мы также с вами не учитываем количество уцелевших мобильных ПГРК, которые смогут скрыться от спутниковой разведки и нанести ответный удар. И мы не учитываем количество российских подводных ракетоносов, которые в момент атаки будут находиться на боевом дежурстве в море и после первых сообщений о нападении на родину поплывут к берегам США. Есть да, 4 Также не решен вопрос с российским Тихоокеанским флотом, который, чисто теоретически, может быть атакован с территории Японии или французским РПКСН. Мы также не можем сказать, какое количество МБР, запущенных России в ответ, для нато считается приемлемым вернее сколько межконтинентальных баллистических ракет сможет уничтожить их система про которая будет в полной боевой готовности ведь нато и сша будут ждать ответного удара со стороны РФ. проявит ли себя должным образом иджисы и тхады которые в теории должны работать по баллистическим целям за пределами атмосферы или расчет на второй эшелон обороны состоящий из Patriot. Да, это игра с миллионом неизвестных и априори не может закончиться победой одной из сторон, учитывая, что российский ответный удар придется не по военной инфраструктуре США. Поэтому этот вариант хоть скорее всего и просчитывается в кабинетах Пентагона, но его никак не могут рассматривать как план, способный решить проблему путинской России. Остров столь мал, что лишь одной ракеты Сармат достаточно, чтобы его утопить раз и навсегда. Все уже подсчитано. Это всего лишь один пуск, Борис, а Англии нет. Этот мой ролик на самом деле неприкрытая пропаганда, антивоенная. Пропаганда. Владимир Путин последние 8 лет угрожает всему миру ядерным оружием, единственным весомым аргументом, что есть у России. И миф о том, что нападение на Украину это вынужденная мера, легко разбивается о реальность. Но ведь действительно, вступление Украины в НАТО при гипотетическом ядерном ударе угрожает России в десятки раз меньше, чем вступление в Финляндии. Но Путин на финов. Не нападает и даже на высшем дипломатическом уровне не делает каких-либо резких заявлений. Это же прямое свидетельство того, что плевать всей этой своре на гипотетическую безопасность страны. У нас нет ничего, что нас могло бы беспокоить с точки зрения членства Финляндии или Швеции в НАТО. Ну, хочется им, пожалуйста, только они должны ясно и четко себе представлять, что раньше не было никаких угроз для них. Как не замечают этих логических нестыковок фанаты маленького диктатора, я не понимаю. Вот самое невероятное, что в конце концов все это закончится ядерным ударом, мне представляется все же более вероятным, чем вот такое развитие событий. Слава Киселева, Соловьева, Симонян – это ведь не просто информационное оружие, это информационная политика государства. И на Западе к ней относятся с очень большой опаской, особенно после того, как всем стало понятно, что Путин принимает решение, руководствуясь зашоренным имперским мировоззрением. И Запад – это очень пугает, но тем не менее вы не найдете ни одного сюжета на государственных западных каналах, где бы с ухмылкой рассказывали о том, с какой легкостью они могут уничтожить Российскую Федерацию. А я вот взял и рассказал, как это может произойти. И Мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут. Нет, я повторюсь, этот сценарий крайне маловероятный, но теперь внимание, а что если... Западная разведка узнает о том, что Путин действительно готовится применить ядерное оружие. Как она узнала о нападении на Украину. Что если для них вариант с первым обезоруживающим будет единственной возможностью предотвратить глобальное взаимное уничтожение? Что если, как любит говорить Путин, он не оставит НАТО другого выхода? Но я все-таки как гражданин России и, и глава российского государства. Тогда хочу задаться вопросом, а зачем нам такой мир, если там не будет России? Я вам скажу честно, меня страшит такой сценарий. Меня страшит то, что из-за неготовности признать свои ошибки, один маленький диктатор способен подвести мир к точке невозврата. И, друзья, вы слышите меня? Мы должны приложить все силы, чтобы это предотвратить. И вот тут действительно нам с вами не оставили никаких шансов поступить иначе, кроме как быть.